Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор комбинированных ключей трещоточных от компании Aloeid, код товара NK2081-11. Набор состоит из 11 ключей, трещотки здесь идут на 72 зуба. Поставляется набор пластиковым пластиковом держателя. Держатель, но ну, он довольно хорошего качества, есть также отверстие для того, чтобы можно было повесить на стену, то есть в гараже. Ключи на 72 зуба, материал затопления хром-ванадиевая сталь, сверху идет защитное покрытие глянцевое. Да, оно оставляет э, маркой, оставляет следы даже вот от пальцев, но в чем плюс такого покрытия, то что вы тряпкой вытираете, и они опять у вас как новые, в отличие от матового. Потому что матовым все равно остаются следы потом. Надпись на ключах хром-ванадий, логотип Alloid, ну и размер ключа, в данном случае 19 мм. Реверса в данных ключах нету, то есть флажка переключения. Если вам нужно переставить, допустим, впустить право-влево, вы просто перекидывайте ключ. Это также обозначено на ключах, вот стрелочка. Есть то, что нужно перекидывать ключ при работе. Размеры кейса. Длина составляет его 34 см, ширина 20 вес самого набора 1469 грамм. По размерам ключей, которые идут в наборе. Здесь у нас 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ну и не о фирме Aloy, сама фирма украинская, но ну, завод по производству инструмента находится в Китае. Инструмент полупрофессионального качества. Хотя такие наборы у нас очень часто берут на S100 автосервисы и предприятия, и хорошие узлы. Сейчас смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, получайте скидки на нашем сайте. До свидания.